Твой день рождения в ресторане отмечали А ты с женой сидел напротив за столом И твои ног моих давно твоими стали Но как печально, что не выглянешь под стол Случали тосты тут и там И наливали по сто грамм Ирвалось сердце из груди от любви. Тук тук тук в моей груди стучит сердечко. Тук тук тук меняя звук. Тук тук тук а жизни звёздная речка забурлила вдруг. Тук тук тук мой друг. Тук тук А ты, пожалуйста, внимание удели мне Ну хоть бы взглядом, хоть бы жестом или чем Коль нет, то я сама найду остаток силы Вот только выпью, но для храбрости совсем И наплевать, что ты жена. Ах, как обидно не на мне Рвется сердце из груди От любви Тук-тук-тук В моей груди стучит сердечко Тук-тук-тук я звук Тук-тук-тук А жизни извилистая речка Забурлила вдруг Тук-тук-тук Мой друг Тук-тук Но вот и танец очень кстати, очень белый Я к тебе рванула, встав из-за стола Твоя супруга сразу взглядом прикипела Я поняла, что нынче лишней буду я Я понимаю, так нельзя Она поймет, что есть и я из груди от любви. Тук тук тук, моей груди стучит сердечко. Тук тук тук, меняя звук. Тук тук тук, а жизни звёли речка. Забурлила вдруг. тук, тук, тук.